Друзья, в этом видео мы с вами рассмотрим глобальную картину биткоина и совместим воедино все значимые факторы, которые люди здесь нашли. По итогу вырисовывается крайне страшная картина для биткоина, и мы с вами сегодня это разберем. Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кига, и мы с вами здесь обучаемся техническому анализу. А Прямо на живых примерах мы с вами делаем анализ, и потом смотрим, что произошло с ценой. То есть вы сами уже решаете, что делать с моими прогнозами. Напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, вы можете их посмотреть, и посмотреть потом, что произошло с ценой. То есть тем самым получить опыт в плане технического анализа Итак, давай с вами начнем Что у нас здесь происходит? Напоминаю, что в глобальной картине биткоин пробил линию шеи у фигуры головы и плеч Это у нас дневной таймфрейм Цена устремилась вниз резким импульсным движением И здесь образовался классический треугольник Цена пока что находится в диапазоне И судя по локальной картине, есть неопределенность Здесь у нас цена скачала от тренда в линии поддержки и области поддержки 35 тысяч Образовав совой Нечто похожее на фигуру ⁇ Двойное дно ⁇ С потенциалом на повышение. Далее цена у нас вернулась, протестировала уровень и теперь движется вверх. Возможно, цена пойдет к уровню 38 тысяч. Плюс ко всему, цена здесь пробила линию MA50. Желтая линия, это у нас бычий, опять же, сигнал в локальной картине Но по сути все это означает то самое движение в диапазоне треугольника Поэтому ничего у нас здесь не меняется И поэтому давайте разберемся с глобальной картиной и что же здесь все-таки у нас происходит Итак, биткоин у нас совершил движение вверх, дошел до уровня 64 64000 И у нас здесь образовалась коррекция Возьмем диапазон цен и от вершины измерим расстояние этой коррекции Расстояние 53% это вполне нормальная коррекция. И многие сравнивают это движение с движением в 2017 году. Давайте посмотрим, что у нас было в 2017 году. Перематываем график. Вот у нас 2017 год. Видим сильное движение вверх, вершина. И потом цена пошла на понижение. Начался у нас медвежий рынок. А смотрите, друзья. Там у нас образовалась фигура голова и плечи. Здесь у нас образовалась фигура двойная вершина. С немного понижающимся минимумом Вот здесь вот Здесь находится у нас область поддержки Область поддержки была пробита также резким импульсным движением Вот оно И здесь у нас образовался треугольник Классический треугольник, который образуется у нас прямо там Давайте измерим расстояние с вершины до образования этого треугольника Берем опять же диапазон цен И от вершины меряем расстояние Вот Получаем ровно 53% Как и там Хорошо, друзья, теперь давайте сделаем э, шаблон баров Берем это, отмечаем на графике и переносим направо постараемся все это дело а, как можно лучше совместить итак друзья я совместил шаблон и нечто похожее у нас здесь все таки есть обратите внимание что очень похоже движение вверх потом мы видим образование первой вершины вторая вершина отличается от предыдущего шаблона то есть это у нас вершина здесь выше а здесь ниже и образование третьей вершины потом пролив образование классического треугольника Выход из этого треугольника вниз, здесь у нас коррекция на уровне 30 тысяч, ну относительно, да, там у нас был другой уровень, и потом движение вниз до уровня 20 тысяч. То есть по шаблону получается именно вот такое вот движение, очень интересно. Но, друзья, у всех закономерностей есть свои проходимости, и закономерности, естественно, видны всем на графике. Поэтому не думаю, что здесь будет реализация полная данного шаблона. Здесь будет нечто другое, поскольку это было бы слишком очевидно. По сути, что можно сказать? Если треугольник у нас пробьется вниз, то можно предположить именно реализацию возможную этого шаблона. И это значит, что вероятнее всего, как минимум, цена у нас дойдет при пробитии треугольника вниз до уровня 30 тысяч и как максимум до уровня 20 тысяч. Что еще можно сказать? Также, насчет волн, смотрите. Что мы здесь видим? Раз, волна. Два, три... Четыре, пять A, B, C, D, e. Далее Переносимся обратно в семнадцатый год И находим здесь вот такую вот картину Открыл я h 4 чтобы было более видно Смотрите Раз, два, три, четыре, пять A, B, C, D, e. Это, друзья, не моя точка зрения Это мне подсказали люди а которые это нашли То есть я просто даю вам факты, да? Чтобы вы сами решили, что с этим делать Плюс ко всему, также я слышала о линии МА-50 и линии МА-200 Это называется крестом смерти Не знаю, кто это так назвал То есть мы переходим на тяной тайфрейм И обратите внимание, что желтая линия Это МА-50, красная это МА-200 И если у нас МА-50 пробьет линию МА-200, то это у нас крайне медвежий сигнал на понижение, который люди называют «крестом смерти». И обратите внимание, что осталось крайне немного до этого самого пробития. И цена у нас пока что вверх не собирается, судя по локальной картине. То есть в ближайшее время это вполне может произойти. Почему люди так решили? Поскольку каждый раз, когда МА-50 пробивало линию МА-200, то у нас происходило крайне сильное движение вниз – формирование медвежьего рынка. Вот тот же самый 17-й год. Видимо, пробитие и движение вниз. Еще немного посмотрим. Вот. Пробитие, движение вниз. Сами решайте, что с этим думать. И в итоге, если мы совместим все факторы воедино, вырисовывается крайне страшная картина для биткоина. Но опять же, друзья, все это настолько прохайплено, то есть люди все об этом практически знают, об этом кресте смерти и этих шаблонах, что навряд ли все пройдет именно так, как рассчитывают люди. Это у нас видно всем. И в любом случае будут какие-либо различия, поэтому будьте к этому готовы. Что касается локальной картины, то здесь цена бы могла спокойно пробить трендовую линию поддержки, но она этого не сделала. То есть она очень-очень долго здесь билась и в конце концов э, стрельнула вверх. Поэтому вероятнее всего цена сейчас движется именно на повышение до уровня тысяч. Хотя вполне вероятно и вот такое вот движение. Вот такое вот. Ну, как я уже сказал, на локальной картине неопределенность. На глобальной картине мы с вами совместили все факторы воедино. И получили все-таки потенциал на понижение. Но, друзья, самое главное, это пробитие треугольника. Нам нужно дождаться этого пробития, и только потом мы сможем делать конкретные выводы на основе всех этих шаблонов, которые здесь у нас присутствуют. Мы все еще ждем этого самого пробития треугольника. Поэтому, друзья, будем ждать дальше. Ну и попутно, конечно же, анализируем локальную картину, чтобы спекулировать. Друзья, пишите свое мнение о том, что вы думаете об этой картине, что вы думаете о биткоине, будет ли медвежий рынок или нет. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Обязательно ставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях вашу любую обратную связь. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.